Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, по-прежнему с вами Александр Наев-Смирнов Сегодня второй день турнира Women's Epicenter Summer Cup 2x2 И полуфиналы, игра за третье место, финал это все, что нас сегодня ждет Но пока начинаем, естественно, с полуфиналов Кучерявые монстры и чекалдырики Проигравшая команда из этой пары чуть-чуть позже отправятся на матч за третье место А победители, разумеется, выйдут в финал у меня прям ощущение дежавю такое же Игроки обороны точно так же Занимали позицию на подъеме Но слава богу, что Все-таки В этот раз Асап не завис, хотя вы слышали Да, кто-то все-таки сейчас полагивает И подвисает Составы Кучерявый монстр это Ланевский, Ромашечка Ну а Чекалберики это Асапы О май которые кстати говоря Сейчас выигрывают на живой раунд И право выбора Передается именно им, они начинают в обороне Логично, ну и хочу пожелать удачи командам И приятного просмотра всем зрителям, дорогие друзья А также поблагодарить спонсоров данного турнира Это Спортивный, Кофе 90, Бесенок, Неброска, Саша Кошелек и Вак Благодаря этим ребятам в этом турнире образовался призовой фонд И, кстати, осталось у нас четыре команды Это Чекалдырики, Кучерявые Монстры, Аркада, и кто еще? Эпидерсия. Собственно, одна из этих команд до призового фонда, к сожалению, не дотянется, так как призовых мест всего три. Жаль, но что поделать. Но сейчас уже потенциально люди, разбогатевшие на привилегии в целых к рублей. Ну что, Ланевский с Ромашечкой аккуратно потихонечку играют под банкой но ну, я уже говорил, что я в общем-то не сильно понимаю логики разыгрывания медленных раундов в режимах Господи, медленных раундов в режимах 2 на 2 как мне кажется можно играть чуть-чуть более интенсивно и это будет работать даже еще чуть-чуть более круто Пока же произошел размен, но Ланевский в результате все-таки делает последний минус Убивая Асапа, он приносит первый матч-поинт в этом матче своей команде Они что, полностью состав поменяли? Да, у кучерявых монстров никого не осталось от изначального состава Изначальный состав был это Дестро и Незабудка Потом Дестру поменял Ланевский, а Незабудку теперь поменял Ромашечка Короче, кошмар <звы> Да, и помощник комментатора Анюта, это точно, да. Да, совсем забыл сказать. Ну что, экономически, вот опять же, ну... Можно предположить, что вот такие позиции, которые занимают сейчас кучерявые монстры. Можно занимать, если вы точно знаете о каких-то поджимах. Учитывая пятно на полу, в банке, скорее всего прилетала туда хаешка или флешка, что-то такое. Могли подумать, что будет поджим игроки атаки, но когда поняли, что его нет, но все-таки надо опять же чуть-чуть двигаться мобильнее. Потому что, блин, я до сих пор вспоминаю вот этот тускан вчерашний, на котором я чуть не уснул. Поэтому, блин, ну и сейчас вот приблизительно то же самое происходит. Но нет никакой внятной информации о том, что чекалдырики будут э, сидеть где-то. Ну, типа, блин... Не знаю, нелогично, на мой взгляд, но окей Ребята, естественно, вправе играть а, так, как считают нужным Вы тоже играете CS 1.6? Нет, я вообще, в принципе, в CS не играю Но периодически на юбилей канала играю в CS И иногда со зрителями играю в CS GO Вот вам и дохалдились О май гад, легкие два минуса Почему сейчас кучерявые монстры отдали этот раунд? Элементарнейшим образом, потому что... Чем дольше бы они сидели, тем больше шансов, что они бы отдали раунд. У них слабая сторона, у соперника нет девайсов. Да забегите и запушьте, там диглы не сумеют так резко настреливать. Но нет, все-таки. Все-таки нет. Немного кучерявым монстрам нужно понять, что они слегка неправильно сейчас действуют. С Снова, о май гад. Легкие два минуса, просто присел и два фрага сделал 2-1 в пользу чикалдырей, если можно, конечно, их так назвать Я просто не знаю, что это за слово такое, чикалдырики Ну, учитывая, что это чикалдырики, типа, вероятнее всего, это множественное число То есть, единственное число это чикалдырик То есть, получается, как бы, Калдырик, да, а чи-чи? Чи почему в начале Короче, странная штука, но да ладно В общем, не будем пытаться вдаваться в подробности Мне куда более интересно Название, например, команды Как они были-то, господи Пиздоплеты вот Кто-то такого додумался И <laughs> ладно, все Не вникаем, все Возвращаемся к этому матчу Асап погибает О май гад, остается один против двоих Причем зажат, кстати говоря, между двух огней длинный подходил Ромашечка, а Зигзага Ланевский. И минус достается Ромашечке. Счет 2-2. Ну, сейчас эта чехарда, кстати говоря, может длиться достаточно долго. То есть раунд туда, раунд туда. Ну, и, в общем-то, долго, короче, это может пр продолжаться. Команды могут запросто, как мне кажется, сыграть какие-нибудь 8-7. Потом сыграть еще раз какие-нибудь 8-7 ну, и всякое вот такое. Прогрели банку, но эта информация, вот, в общем, для кого? Для Ланепского, да, который должен был сейчас занимать зигзаг. По идее, он ведь именно туда пошел. И, и что сделал? И вернулся обратно. Тут, как бы, опять же, тиммейт стоит под банкой и говорит, типа, две хаешки прилетело. Две хаешки в банку дали. То есть, все длина... И Ланевский в этот момент такой зигзаг зигзага, как царь, просто выходит и выигрывает раунд. Но э, кучерявые монстры решили, опять же, сыграть, во-первых, с перестановкой сил. Ромашечка теперь у нас ушел на зигзаг, а на длине будет играть Ланевский. И, блин, я не знаю, в общем, принесет это какой-то профит или нет. Но Ромашечка, однако, энтри-фраг делает. И Асап. Асап, ну, Асап-труп. Теперь уже процентов могу дать. Минус, достается ромашечки. но ну, тут просто прикол такой, что единственное место, куда он мог убежать... Ну, хорошо, два места, чтобы его не убили с длины. Это реклама про свет. Ну, третье, хорошо, ладно, он мог забежать в плент. Но в двух, да даже нет, во всех этих трех местах его бы тогда убивал ромашечка. То есть, ситуация безвыходная. Единственное, можно было просто потянуть время, посидев немножко на гусе. Но... И это, скорее всего, естественно, никакой победы не дал. А вот поджим. Ждали, ждали игроки команды Кучерявые монстры этого самого поджима. А теперь, как только дождались, так сразу еще и потеряли Ланевского. Ромашечка 22 1 Ну, давайте смотреть. Ну, слышит, естественно, свапы девайсов. Ромашечка. Понимает, что под банкой у нас соперники Находятся, никуда они не делись Ну и здесь блестящий минус USP от Асапа, невзирая на 4 хп асап остался в банке И еще и минус даже сделал 3-3, ну я же сказал, эти качели Так и будут, господи, идти дальше То есть, ну сейчас опять э, делают Раунд кучерявые монстры, потом опять Чекалдырики забирают раунд, вот просто скриньте в скриньте, я почти уверен И раунд через зигзаг и раунд, надо сказать, достаточно быстрый. И, кстати, посмотрите правильно, да, все? Все правильно. То есть сейчас услышали две хаешки, вышли быстро в зигзаг и просто разменявшись выиграли раунд. Круто. Да глупо говорить, что нет, не круто. Абсолютно правильные сейчас действия кучерявые монстры сделали. Вот это то, что нужно было делать изначально на старте раундов. То есть в таком случае не был бы отдан второй и не было бы отдана экономика игрокам обороны. А дальше уже, ну, все было бы, как говорится, куда интереснее для кучерявых монстров. Ромашечка что-то немножко у нас э, притормозил в респауне. О май гад. Находится в зигзаге. Ну, а сап, естественно, контролирует позицию на длине. Медленный. Медленный раунд, дамы и господа, ну 30 секунд уже прошло и до сих пор еще никто ни с кем визуально даже просто не законтактировал, хотя Ланевский, да, и попадает в неудачный тайминг и отдается под Асапа. Ромашечка занимает позицию погибшего тиммейта. Я не знаю, почему. Можно было бы, собственно, попробовать сыграть зигзаг. Мне кажется, что с длины одному будет выходить куда сложнее. Но еще и этот выстрел, собственно, спалил всю контору. 43 секунды до конца раунда. Начинается прокидка игроков обороны длины. Ну, вот и как теперь выходить? Быстро убежать в зигзаг. А что это даст? Ну, абсолютно, на мой взгляд, ничего. Проходить через эти дымы на длину... Тоже, скорее всего, ничего не произойдет. Одним словом, здесь надо что-то придумывать. И да помогут боги ваншотов. Э, ромашечки. То есть только два, скорее всего, ваншота спасут. Нет. Не спасут, потому что их просто не будет. Ну еще от 4-4. Я же говорил, скриньте. Ну. Ну 4-4 и все. Так что, дорогие мои друзья, все получается так, как должно получаться. Плотная борьба под стать финалу. Ну, на мой взгляд... А как еще должен финал пройти? Ну, не 16-0, в принципе. Хотя и 16-0 для полуфиналов, в общем-то, не такое уж и удивительное явление. Я и в финалах 16-0 тоже видел, когда одна из команд до финала дошла. Дошла просто благодаря техническим поражениям, которые получали их соперники постоянно То есть сама команда из себя особо ничего не представляла Но до финала они смогли дойти Ловко выгоняя своих оппонентов за их нарушения. Ну что, ожидания Ожидания в очередной раз от кучерявых монстров Ждут, позиционно пытаются отыгрывать на какие-то ошибки оппонентов. Ланевского, естественно, уже, как вы могли заметить ранее, спалил один из игроков обороны. 36 хп, и оборона попадает в голову Ланевского минуса Тасапа под флешку. И никто не чекнул. Но... Но зачем накидывать флешку, если под нее никто не чекает? Слишком далекая флешка. Ромашечка от нее, естественно, не ослепнет. Хорош, хорошо, вот минус АСАП. Ну, о май гад. Пропускает ромашечку в сайт, а хитрый ромашечка говорит, да я типа туда пока что не пойду. Я туда не пойду, вернусь сначала на нахлобучу тебя, а вот уж потом пойду в сайт. <coughs> Простите, дорогие друзья, 5-4 в пользу кучерявых монстров. Васька, приветствую. Так, ну что, поджим банки. Ну, я могу предположить, конечно, что сейчас будет 5-5. В общем-то, не удивлюсь, во всяком случае. Ну, опять же, 30... Блин, 30 секунд раунда. Обычно за 30 секунд раунда в режиме 2 на 2 люди уже в зигзаге друг друга начинают убивать. А тут ребята дошли до зигзага за 30 секунд и решили вернуться обратно. Но попытка будет, судя по всему, опять же, зайти с длины. Я не знаю, насколько это рациональное решение. Опять же, с длины заходить чуть сложнее. При том, что у Омайгада есть э, ФАМАЗ. Ну и типа ФАМАЗ может на самом деле через всю длину ваншот... Ну не ваншотнуть, да, ну пара берстов и один из игроков... Погибнет, но красиво получается Сыграли в размен. сейчас кучерявые монстры И счет становится 6-4 На удивление происходит На удивление происходит ситуация В которой кучерявые монстры Все-таки вырвались вперед И чехарда вот этот раунд в одну сторону Раунд в другую сторону Как бы не сработал Ну, в двери, как обычно, в банку приходят поджимать э, чекалдырики Не первый раз уже такой раунд, можно заметить Но отказались, отказались от поджима Потому что не увидели сразу прям вот на месте оппонентов И подумали, что, наверное, это зигзаг Кстати, справедливости ради, подумали это абсолютно правильно Потому что это и правда зигзаг не залетает у Асапа, но и, о май гаду, страшно. Страшно от того, что он понимает, что его сейчас будут пушить вдвоем. 7-4. И таким образом кучерявые монстры закрепляются в перевесе, который, в общем-то, на данный момент они смогли получить. Я, конечно, не сильно понимаю, действительно ли это перевес, или просто, опять же, минутная слабость у чекалдыриков. Может, они сейчас опять же какой-то винстрик в ответ покажут, а может и не покажут. Но снова, снова, снова, дамы и господа, стояние на своих позициях. Ланевский ждал Аркаду в банку, ну а тем временем Ромашечка уже пробрался в зигзаг и забрал там Асапа. О oh гад, находится в точке И через длину снова кучерявые монстры будут заходить Ну, удобнее, видимо, им все-таки заходить через длину Хотя, опять же, я вот не понимаю Был сейчас игрок с пистолетом в зигзаге Это был Асап Его убили Из этого можно сделать достаточно логичный вывод Что у второго тиммейта его с деньгами тоже большие сложности И поэтому там тоже, скорее всего, пистолет Ну, либо девайс без армора Почему не зайти и не... Поломать его, так скажем, сразу в два калаша Зачем вот тянуть и давать ему возможность Вот такие штуки делать Ромашечка подставил свою голову но таким образом позволил Ланевскому разменяться 8-4 Победа в первой половине за кучерявыми монстрами И это в очередной раз та самая непредсказуемая ситуация В которой атака вдруг выиграла первую половину Вуаля! Слабая сторона выигрывает первую половину. Привет, бро, как настроение? Как идет стрим? Ильюзбек, приветствую, все хорошо. Настроение хорошее, а вот самочувствие такое, пришибленное. Сегодня я немножко, конечно, не выспался, потому что очень долго вчера обрабатывал ролики, загружал их на YouTube и, в общем-то, завалился спать только под 3 часа. А просыпаться нужно было в 8. О май гад! Вновь остается последним, потому что его тиммейт, Асад, к сожалению, погиб. Зигзаг он удержать не сумел. И мы получили 9-4. <связок> да, и здесь, кстати, было очень э, интересное сообщение <связок> от Анны, червак, да, моей со комментаторши На сегодня моей комментаторши из чата, так скажем. О боже, Ланевский, чё дал? О боже, хочу от тебя детей. Вот такая была... <смех> Забавненькая штука Я должен был это прочитать, чтобы это осталось в записи обязательно А то просто в чате пропало бы это сообщение где-то там И, может быть, ничего бы интересного не получилось А так, может быть, ну, будет лишний повод посмеяться во всяком случае, это точно Два автомата Калашникова против Диглов. Вновь, вновь кучерявые монстры совершают ошибку Потому что там диглы. И чем медленнее сейчас будет идти вся вот эта вот движуха, тем больше шансов, что диглы выиграют раунд. Потому что, ну, при резком выходе с дигла гораздо тяжелее убить. Ну и, конечно, важно действовать парой. То есть, важно одновременно давить в какую-то точку, а может быть, и в две разные. Но это <сёк> решающего значения не имеет. Важно работать вдвоем. Ну, Ромашечка неплохо сейчас отработал По Омайгаду oh Асап последний, 69 хп Вылазка из смоков Но без минуса, увы Ромашечка забирает Асапа Счет становится 10-4 И для чекалдырей Все очень плохо То есть, из перспектив Остается надеяться Вы видели, он выбросил девайсы, они исчезли Ланевского обокрали В ходе матча Чикалдырики могут надеяться на 10-5 Либо же 11-4 Но, на мой взгляд, не удовлетворяет Игроков обороны не то, не то А вот поджим, поджим баночки Где Ланевский, к сожалению, на слишком широком Стрейфе открылся и уступил В перестрелке Асапу, потому что там еще и О май гад, подстреливал по чуть-чуть Асап 36 хп, о oh май сотый Подобный раунд мы уже с вами видели, да? Когда Ромашечка пытался выйти в банку после гибели Ланевского. Но в тот раз э, Асад, по-моему, как раз Ромашечку убил. <звы> <звы> <звы> <звы> Бесподобный клач от Ромашечки. 11-4. Ну, тут просто без шансов. Главное, он просто один раз топнул. И на этот топот сразу забайтились игроки обороны. Ну, вот зачем? Он же просто, ну... Морально, так скажем, да, просто переиграл По-хитрому просто сыграл Ну, круто, когда такие хитрецы есть в матче Хитрецы Круто, когда такие хитрецы есть в матче Есть подсадка, кстати, в зигзака. здесь Ланевский Хороший хитшот, минус о май гад. Но не залетает по следующему сопернику Хае, хорошее хае На минус 27 А вынужден уходить АСАП вынужден возвращаться. Так вот, неопределенный АСАП и... Снова одна из ключевых ошибок, которые только могут быть совершены игроками обороны. Это прессинг. Это прессинг в пистолетном раунде, когда ваши соперники только этого и ждут. Ну, ГЛОК. Но я еще вчера целый день об этом говорил. Ну, могу сегодня целый день еще об этом повторять. ГЛОК, черт возьми, в упоре решает против ЮСПА. Зачем открываться в упор на ГЛОКИ? Окей, здесь даже не та ситуация произошла на самом-то деле. Потому что Асап подобрал Юсп и не с Глака убивал. Но Ланевского-то он убил с Глака. Да и вообще всего этого бы не было, если бы не было этой досадной аркады в Зигзаг. Мистер Голден Фокс, приветствую. Только сейчас увидел сообщение. Извиняюсь, что раньше не ответил. Ну что, теперь два дигла, которые просто ждут. Просто ждут медленного раунда от Чикалдыриков. А Ланевский. Без минуса. И даже более того, без попадания. Собственно, Ромашечка ничем не лучше сыграл своего тиммейта. 11-6. Ну, здесь надо ждать девайсы. Остальное, как мне кажется, смотреть не так уж и интересно. Ну, но... окей, Дигл и Дигл. Хотя, о май гад, во втором раунде этого матча с Дигла показал, что на самом-то деле... И за диглбаями тоже нужно следить Потому что они иногда бывают очень красивыми Очень хорошими, потому что два ваншота Которые он сделал и по сути Перевернул э, Реально исход событий Но сейчас просто полный ноль От кучерявых монстров Даже диглы не стали покупать Играют только на юспах ну, Нычку зачекали Торчит кусочек э, Ромашечки Парадокс заключается в том, что сколько бы в него не стреляли, в него еле-еле попали АСАП, <coughs> простите, АСАП 13 хп, у oh 88 А Вася Ланевский красиво десантируется с хаешки из сайда куда подальше 11.7 И вот уже с этого раунда нужно отталкиваться дальше Потому что сейчас появятся девайсы Сейчас будут эмки, фамасы, ну чтобы там дальше не было вот уже от этого и, я думаю, будет строиться дальнейший матч. Кстати, подсадка на рекламу. Кстати, много даста было на этом турнире. Действительно, все-таки было его достаточно много. Но первый раз кто-то додумался туда подсадиться. А ведь это рабочая штука. Асад! Говорит, я пойду. Я воевать сегодня не хочу. О oh май против Ланевского и Ромашечки будет играть с позиции на длине. Но тут опять же... Подсаженный ромашечка не попал в обзор, по-моему, если я не ошибаюсь, а Сапа. И как следствие, нет информации о том, что на рекламе вообще, в принципе, кто-то есть. Поэтому, конечно, это будет, как мне кажется, легкий минус для ромашечки, если кто-то будет все-таки проходить. Но будет ли полетела флеш? Ну, конечно, ромашечка от нее отворачивается. Ну и да, собственно, как я и говорил, действительно легчайший минус за счет просто позиционного перевеса. Ни девайс, ни что-то еще здесь именно решила смекалка, дорогие друзья. Додумались подсадиться, и именно за счет этого получили победу в раунде. Это как раз-таки то явление, о котором я всегда говорю, что соперника нужно удивлять. Соперник это такое существо, которое не проиграет, если ты его не удивишь. Итак, снайперская винтовка у Омайгада. Oh скриньте это поражение в раунде. Просто скриньте. Каждая команда, которая берет АВП, проигрывает. Это было ясно еще вчера, после 1-8, Но нет, в четвертьфинале люди продолжали покупать авики. Это было ясно в четвертьфинале. Но нет, в полуфинале люди снова берут авики. Ну, насколько же... Все-таки АВП, пленительный девайс. Все обожают снайперскую винтовку. Вот все обожают эту штуку. Ну, топ на длине, я думаю, слышат. Что-то ромашечка зависит. Что с ромашечкой произошло? Ланевский минус АСАП. Ну, один на один со снайпером. Но здесь, как мне кажется, нужно подойти все-таки поближе к просвету. И именно с этой позиции можно будет легко вырубать снайпера. Ну, снайпер, кстати, меняет АВП на автомат Калашникова. Тогда, простите, спрашивается, зачем было покупать АВП. Ух ты, Ланевский, как Бубен-то получил болезненно. Ну, какие-то танцы просто начинаются с бубном. И по времени, боже мой! Простите, дорогие друзья, по времени кучерявые монстры выигрывают этот раунд. Вот что бывает, когда у вас очень медленная атака. Вы потом ничего не успеваете сделать. Вылетает, дорогие друзья, Рома, Ромашечка. Я не знаю, Рома он или не Рома, но он Ромашечка во всяком случае. Поэтому я бы, наверное, предположил все-таки, что Рома. Но, может быть, и нет. Так вот, вылет его и, естественно, пауза. Ждем его возвращения, если оно, конечно же, будет. Ну что, три секунды, собственно, Ромашечка так и не вернулся до сих пор. Будет ли вторая пауза? А теперь пауза от Чекалдыриков. О, ребята пошли навстречу и взяли паузу. Так, дамы и господа, напомню вам сразу, пока у нас пауза, что следующий матч это команды Аркада и Пидерсия. Будут, будут играть они после данной пары. Ну, вообще, они должны были играть в 11.30, но типа 18 минут назад, да. Но кучерявые монстры собираются просто целую вечность сначала АСАП зависает потом вот ромашечка вылетает чё Че... с чего ребята играют что у них постоянно какие-то сложности я сколько играл мне никогда ничего не было вот такого чтоб я там вылетал зависал Странно. максимум ну интернет там например отлетал и это все но интернет это все-таки не пока ребятушки приобретайте новые железки не скупитесь Сами потом почувствуете, насколько качественнее у вас будет жизнь за компьютером. Ну что, проход на зигзаг от Чекалдериков в быстрый хлесткий. Как раз для того, чтобы Ланевский и Ромашечка еще пока не успели раздуплиться, так скажем. По-моему, максимально подходящий. Ну что, проход? Минус Ланевский. Минус Ланевский. И от Асапа выхватывает ромашечка, дорогие друзья. 13-8. Вот пауза, которая не совсем пошла на пользу кучерявым монстрам. К сожалению. Так бывает. Вы вроде бы играете, играете, и у вас, кажется, все хорошо получается. Вы какие-то раунды где-то выигрываете, и, в общем-то... Нет причин для паники, но есть причины для паники, вот, например, конкретно сейчас Потому что нет девайсов Ланевский погиб в перестрелке с Омайгадом oh Ромашечка знает, что Ланевский попал в голову своего соперника и идет добивать его Целенаправленно идет добивать Добивает, кстати, вторым попаданием в голову И выбивает бомбу Теперь Асапу придется открываться под позицию Ромашечки А Ромашечка тут, кстати, может уже и переиграть Обратите внимание, как хитро поступает ромашечка. Прострелище какой болезненный! 40 хп осталось у Асапа. Но теперь надо будет совершать ретейк э, с выбиванием бомбы. Которая очевиднейшим образом будет поставлена. Но Асап, вероятнее всего, чего будет думать? Ничего не будет думать. Он, кстати, угадывает, что соперник идет на длину. Парадокс. Парадокс, что он угадал, но куда более забавная ситуация То, что он хоть и угадал, но даже выстрелить не успел Типа С Странно Ты идешь смотреть длину, думая, что оттуда придет соперник Но ты не готов к тому, что оттуда придет соперник А зачем ты тогда идешь смотреть длину? 14-8, USP И не более того Два юспика и кучерявые монстры выигрывают раунд Вот тебе и поворот, дорогие друзья Мощные Мощны, ребята, здорово смогли обставить Но, опять же, я бы посмотрел Вот, например, на эти же команды Но на другой карте Просто даст, это все-таки даст Но поставили бы Train, например, или Инферно Ну, было бы поинтереснее, как мне кажется Тускан, Мираж не хочу Уже просто надоели а, вот Трейн глянул бы с радостью Я карту Трейн, по-моему, комментировал Последний раз Вот, если не соврать, наверное, месяца три назад ну нет, хорошо, ну два точно. Минус от Асапа, ромашечка. Разменный минус мстит за Васю, Ну и следом делает еще один минус. 15-8, дорогие друзья. И это матчпоинт. Собственно, как обычно по классике, я должен упомянуть, что теперь чекалдырики не могут выиграть э, в основное время. Потому что, собственно говоря... Придется брать пятнадцатый, 15-15 и так далее. Ну, в общем, сами знаете всю эту историю. А, контакты на длине. Ромашечка минус Асапо Майгат. Oh ответный фраг с дегла. И вот, опять же, тот самый прессинг, который был неуместен. Потому что не было бы прессинга, было бы красиво. У игроков атаки, ни девайсов, ничего. Они на ножах решили играть. Это что, глум такой или что? Мда. да. Зрелище, мягко говоря, недостойное, конечно, полуфинала, но окей. Окей. У Дестры стрим начался. Ну, начался. Че поделать? Ну что, выход через зигзаг. Здесь снайперская винтовка у ромашечки. Скринти. Кучерявые проигрывают десятый. Скринти. Ну тут без шансов. И тут без шансов по-прежнему. Я уже сразу сказал, скринти. АВП не работает. Ни в два на два. Неплохой хедшот. Но если Асап, как говорится, не дурак, он просто не пойдет пушить. Он просто будет пытаться удержать соперника на просвете. Дефьюз китов-то нет. Поэтому, собственно, тут что, 5 секунд и все. 3 секунды. Все, теперь даже если убьет, уже без разницы. Но он еще и не убивает. 15-10, дорогие друзья. Ну, странненькая, в общем-то, история, опять же, вроде бы выигрывали достаточно уверенно, но под конец начинаются какие-то какие непонятные, невменяемые вещи абсолютно от пчелявых монстров. Это, типа, уже 15-й раунд вскружил голову, да, то есть мы уже же выиграли почти, да. Давай возьмем АВП, там возьмем пулемет-дробовик, и вот АУГ, например, ромашечку берет, да, типа, ну мы же в любой момент можем закон... закончить игру, по факту. На самом деле, как вы видите, нет, совсем нет. Ник не совсем в любой момент можно закончить этот матч. Соперники-то потеют, Асап то потеет. О, майгад, тоже проигрывать как бы не хочет. Но, о, майгад, со снайперской винтовкой теперь решил играть. И Ромашечка уходит как можно дальше, а это уже беда, потому что чем дальше уходит Ромашечка, тем проще будет выиграть э, снайперу. 15-11 Нужна тактика КАМАЗа? Просветите. Я не в курсе, что за тактика КАМАЗа. Пиво плюс Галил? Блин, пиво плюс Галил это очень интересная стратегия. Но я бы, конечно, с такой бы стратегией точно проиграл бы. Галил, во-первых, дико не люблю. А во-вторых, под пивом играть вообще не умею. Ни в коем случае никак. Асап погибает от рук Васи Ланевского И о май гад со снайперской винтовкой На этот раз один против двоих а, Ситуация следующая Если сейчас они пойдут его пушить Это легкая победа для Чекалдыриков И продолжаем смотреть за камбэком Но мне что-то кажется, что не пойдут, да? Или пойдут? Ланевский просто на ход ноги настреливает сейчас сопернику А соперник не вышел Поэтому зря настреливали Ну, попытка прострелить, это всегда, естественно, хорошо И даже хорошо, окей, сейчас минус сделает Допустим, он убьет сейчас Васю Ланевский, предположим, умрет Как за 30 секунд заходить на точку А и выигрывать раунд у Ромашечки? А Ромашечка, кстати, уже на рекламе А времени 20 секунд о май гад, с перепугу просто выкидывает снайперскую винтовку, пытается свапнуть на калаш, ему удается это сделать, и он убивает Васю Ланевского, а ромашечка-то, а ромашечка-то просто, имея Дигл, ставит точку в этом матче, дорогие мои друзья. 16-11, кучерявые монстры все-таки не дали камбэк своим оппонентам, хотя, как мне кажется, в общем-то могли, я думаю, могли. Что ж, чекалдырики отправляются на матч за третье место. А кучерявые монстры выходят в финал, дорогие друзья, и они, собственно, попадают в призовой фонд. А вот Чикалдырики еще пока что не факт.